6 октября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошло ток-шоу ⁇ «Горе от добра ⁇ Это событие является частью марафона добрых дел. Цель марафона ⁇ реализация в стенах университета различных акций, посвященных социальной поддержке нуждающихся. В рамках марафона добрых дел КФУ мы провели очень много мероприятий, Яркими, самыми яркими из них это, во-первых, стала донорская акция, которая прошла у нас 4 октября. Ток-шоу посетили известные спикеры. Инга Бойцова, теле и радиоведущая, Руслан Шикуров, руководитель проекта ⁇ Донор Сёрч» ля биекчентаева член общественной палаты республики татарстан олег кашин владислав михневский Универньюз.